Сегодня мы будем торговать на фьючерсах, я думаю, что время пришло. Цель этого видео показать, как же нужно правильно следовать правилам риска менеджмента и money management при торговле на фьючерсах. Я хочу, чтобы каждый человек следовал этим правилам, поскольку без этих правил вы будете здесь всегда сливаться. И дисклеймер, фьючерсы это очень опасный и крайне рискованный финансовый инструмент, и большинство из вас здесь будут сливаться. Я рекомендую всем новичкам использовать для заработка только покупку и продажу на споте, если вы хотите научиться зарабатывать на фьючерсах, то вложите Крайне небольшую сумму, которую вы даже не почувствуете, если потеряете. И сидите, пробуйте практиковаться. Если вы не умеете работать на фьючерсах, то даже не думайте использовать этот финансовый инструмент для заработка. Сначала научитесь, сначала выйдите в плюс с минимальной суммой, а только потом приступайте к серьезной торговле. Итак, давайте начнем наш анализ и нашу торговлю. наконец -то, друзья, спустя долгое время, торговля в реальном времени. Итак, атом. Криптовалюта Атом, друзья, давайте начнем, пожалуй, с самых больших таймфреймов, это недельный таймфрейм, что мы здесь видим? Мы видим импульсное движение вверх, естественно, и мы видим крайнюю неуверенность продавцов, то есть мы видим неуверенные свечи на понижение которые являются в большинстве своих случаев неопределенными. Плюс ко всему, до закрытия недельной свечи остается 12 часов, и здесь у нас вырисовывается паттерн с небольшой тенью снизу, который может указывать нам на повышение. В целом, вся эта картина указывает на ослабление сил продавцов. На дневном таймфрейме образовался у нас паттерн поглощения, который опять же указывает на повышение. Вот наш паттерн. При этом данный паттерн образовался на достаточно сильном уровне поддержки. Слева мы видим скопление. Скопление само по себе является а, сильной областью поддержки. При этом середина скопления также является опорной точкой. То есть мы видим, что паттерн образовался от середины данного скопления. Напоминаю, что паттерны работают только из-за условий их использования. Сами по себе они не работать не будут. Далее 4-часовой таймфрейм. Здесь мы видим образование фигуры технического анализа «Двойное дно». В локальной картине, которая может указывать на смену локального тренда Вот наше двойное дно, и цена сейчас находится на области сопротивления Учитывая все факторы, мы находим здесь сигнал в лонг Цель двойного дна, это у нас примерно уровень 26 На уровне 26 также находится сильная локальная область сопротивления Именно это и будет нашей целью Учитывая все данные, мы с вами теперь подстраиваем наш риск менеджмент и мани менеджмент Технический анализ нужен для того, чтобы определить цели и вероятные направления. Технический анализ не даст стопроцентный результат и направление. С помощью технического анализа подстраиваются Риск-менеджмент и money-management. Без технического анализа вы не сможете использовать Риск-менеджмент и money-management. Сам по себе анализ имеет второстепенное значение. Самое важное – это управление капиталом, который как раз «таки» строится на основе технического анализа. Учитывая недавнее импульсное движение вверх, можно предположить, что в ближайшее время локальные области Сопротивление пробьется Тем не менее я могу быть и правым и неправым В анализе в принципе нельзя быть правым и неправым Анализ просто есть То есть я учитываю также вероятность того Что цена здесь может отскочить от области сопротивления И пойти на понижение Учитывая данный сценарий Нужно предположить здесь money management Опять же и риск management Вполне логично, что стоп можно поставить За этим локальным уровнем поддержки то есть за этим локальным минимумом Но это будет слишком очевидным Лучше поставить стоп немножко подальше Я поставлю его на уровне 22.600 Итак, цель у меня находится на уровне 26 А стоп находится на уровне 22.600 Получается у нас здесь соотношение Давайте посмотрим какое Стоп у нас будет стоять в данном месте Тейк у нас будет стоять в данном месте На уровне 26 Получается соотношение Примерно 2,5 к 1. Немножко ошибся, это не та точка входа. Соотношение у нас будет примерно 4,5 к 1. То есть я могу получить в 5 раз больше, чем мог бы потерять. Это и есть риск менеджмент. При этом, если эта позиция отработает в плюс, то получается соотношение 5 к одному. А это значит, что данная позиция перекроет Последующие 5 убыточных позиций То есть если даже 4 позиции у меня зайдут в минус А эта одна зайдет в плюс, то я все равно буду в плюсе Итак, с риск менеджментом разобрались Теперь насчет мани менеджмента На одну ситуацию можно использовать 5% от депозита То есть ваш максимальный предполагаемый убыток Это 5% от вашего депозита Допустим, у меня сейчас на фьючерсах лежит 1600 долларов а, Смотрите, 5% рыночная цена, изолированная маржа, то есть максимальная безопасность. И поскольку стоп короткий, то я могу использовать десятое плечо. 5% я выбираю 5% USDT, а я использую эти 5% на данную изолированную позицию. Тем не менее. Учитывая также наш стоп, то убыток будет составлять даже меньше, чем 5%. Обратите внимание, что если цена дойдет до моего стопа, то я потеряю только 20 долларов, что намного меньше, чем 5% от моего депозита. А это значит, что у меня в запасе на эту ситуацию есть еще 60 долларов, и я могу проявить здесь гибкость. Если вдруг, например цена у нас уйдет вниз и затронет мой стоп в данном месте, а потом пойдет на повышение и опять же будет поджиматься к уровню, то я могу на эту ситуацию выделить еще остаток того, что у меня осталось. То есть 60 долларов. Вот что такое грамотное управление капиталом. Зайдет эта позиция в плюс, или зайдет она в минус, мне абсолютно не важно. Здесь все правила соблюдены. И если я буду соблюдать правила и дальше в каждой позиции, то я в любом случае буду в плюсе. Соблюдать правила очень сложно психологически. Именно поэтому большинство сливаются. Но это простые банальные правила. И если их соблюдать, то даже при процентном соотношении прибыльных сделок примерно 30 к 60, вы все равно будете в плюсе. То есть даже если у вас будет 3 плюса из 10, вы благодаря риск-менеджменту и money-менеджменту сможете выйти в плюс Вот что такое грамотное управление капиталом Итак, друзья, я планирую возобновить онлайн-торговлю Буду я это делать на фьючерсах Поскольку я понимаю ваше финансовое положение То, что вы не можете ждать долго прибыли на споте, и вы хотите учиться зарабатывать на новых финансовых инструментах. Тем не менее, все равно быстрые прибыли здесь не ожидайте. Конечно же, безопаснее покупать на споте и просто ждать. Но тем не менее, когда цена падает, вы не сможете зарабатывать на споте. А на фьючерсах же может зарабатывать и на падении, и на росте. И именно из-за того, что у людей нет терпения, они переходят на новые финансовые инструменты, пытаются быстро заработать и сразу все сливают. Я хочу показать, что даже если вы решились работать на таких сложных финансовых инструментах, я хочу показать вам, как нужно на них работать безопасно. Пишите в комментариях, как вам такая идея. Стоит ли мне продолжать формат онлайн-торговли и стоит ли мне вас учить о торговле на фьючерсах. Я буду учить именно исходя из своего опыта. Возможно, кто-то торгует по-другому, и у него это получается. Я торгую так, и у меня это тоже получается. То есть я буду использовать именно свой опыт. Учитывая то, что на рынке сейчас ничего не происходит, можно отрабатывать краткосрочные позиции. Тем не менее, близок Новый год, и в Новый год я не рекомендую торговать за две недели до и после Нового года. этой позиции я просто хотел вам показать как же нужно соблюдать правила риск-менеджмента и мани-менеджмента, друзья. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если оно было для вас полезным, поставьте этому видео лайк и напишите комментарий, нужно ли мне продолжать данную идею. Подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующий полез для вас видео. Подписывайтесь на телеграм-канал, все ссылочки будут в описании. Всем желаю всего самого наилучшего, лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.